Всем привет Сейчас будем заниматься полировкой BMW Звук вряд ли будет а Если будет, какие-то комментарии То скорее всего с шумом Потому что там сейчас работают пленчики, Они отрывают, греют, режут Фенят Поэтому максимально в общем, Что будет делать Это черный x Вся в царапку Показать я это смогу показать Будем ее доводить до Хорошего блеска Не под керамику просто хорошая полировка скорее всего будет двумя пастами делаться потому что надо быстро надо отдать позавчера было хотя машина приехала вчера поэтому возможно двумя пастами но ну, в идеале хотя бы элемент полтора постараюсь сделать третьим номером пасты и посмотреть насколько сильно будет разница отличие между элементами Так, ну разложил я в том порядке, в котором будет работаться. Это просто орбитальная машинка, Flex номер, номер, э, давайте я покажу. Потому что это и мне потом будет полезно, когда я захочу вспомнить, какими машинками я тут работал. А, вчина на этой пасте, далее этот Flex, это эксцентрик на 2400 пасте. И этим же эксцентриком на черном круге Кох Химии 3500 паста. И вперед. Основу выпиливаем овчиной. Блеск и голограмму, голограмму и убираем и блеск даем этой пастой. И если что-то там по блеску не устраивает, то у этой пасты блеск максимальный тут видно. То есть вся шкала заполнена. У этой пасты еще два пункта пустых по блеску. Поэтому в любом случае эта паста блеск даст больший. Так, постараюсь уловить разницу. Ладно, там ребята обсуждают, кто с кем будет заниматься. В общем, а риска, которая крупная такая, видная явно, она ушла. То есть блеск у нас есть. Но как бы внутри лака видно еще кое-какие... Не знаю, видно отсюда, идет вот в таком направлении, круговая, уже нарезанная моим кругом, круговая риска. Она не блестит, но она есть. Если, точнее, она блестит, ее не так заметно. Она не матовая, как здесь, допустим, это прямая от мойки. Поэтому придется в любом случае добивать, добивать мягким кругом. Вот здесь еще видно, ну, тут и не полировано, видно вот эти вот мутные риска. А здесь все блестит, но еще есть кое какая глянце. Вот эту штучку я чистил. Это очищать мех Потому что когда мех начинает бить Прям машинка так Ну чувствуешь, когда плоскостью кладешь бить Начинает, то надо почистить Иначе можно говна напороть Он, во-первых, начинает круги за собой Такие некрасивые И перестает фактически резать Я не уверен, что вам будет очень хорошо видно Но попытаюсь показать Здесь голограммы Это только овчина 400 паста и сейчас будем добивать вот этим уже оранжевым кругом в принципе я часть машины уже сделал Здесь другая паста 2 400 протираем еще на всякий случай потому что тут вдвоем работаем по машине опыл а летит и будем выбивать оранжевым кругом эксцентриком вроде как бы глянец есть уже и глянец такой нормалевый, но есть голограммы И потом попытаемся сравнить, еще машину, может на улицу выгоню На той части Саид делал без овчины, он делал жестким поролоновым кругом И потом оранжевым на эксцентрике А я делал, получается, овчинной и оранжевые на эксцентрике растерта это еще без черного круга но, в принципе отражение хорошее есть, даже без фонарей без ламп мелкой риски нет а вот не знаю как будет заметно или нет на окно вот это вот окно открытая часть вот до половины дошел я с овчиной а дальше был просто круг и слегка, не сказать, что сильно, но слегка просматривается тонкая, еще тонкая царапка. То есть здесь невозможно выпилить овчиной вот это вот, потому что это надо пилить наждаком, оно за ногой цепляется. Но зато вся мелкая риска уходит, то есть преимущество овчины ну, явно выраженные. Хотя по времени мы потратили с ним в принципе одинаково. Что он половину машины сделал, что я. Я сейчас еще пройду черным кругом и 3500 свою половину и также примерно сравним, что получается. Ну давайте посмотрим, чего получилось. Тут уже пыли на трусели. я боюсь просто, что я не успею отснять машину, она покинет нас. Ну разница есть между мехом все-таки и не мехом. Тут машина вся еще воском уже пройденная. Ну не, не суть глобальной разница, ну просто по времени получается примерно плюс-минус одинаково. Но мехом можно реально лучше выпилить, красивее это дело все выточить. Есть. вот она микро-микро, но она есть, ее видно. Не берет ее поролон. Так все, в общем, получилось нормально. В одно лицо я по эту машину, если делал сам, я бы ее делал часов так с 8 утра, часов так до 8 вечера, у меня руки просто офигели, потому что и машинки греются, то есть в две машинки, даже сами машинки просто перегреваются, это очень тяжело. Особенно та, которая эксцентриковая машинка, она очень сильно греется. За счет своего вот этого вот, вот этого вот вращения три номера пасты три круга две машинки целый день работы результат в принципе хороший на солнце конечно блестит изумительно еще очень важно между после каждого слоя пасты протирать машину от остатка предыдущей пасты потому что паста первая с крупным зерном вторая с мелким зерном Третье с еще более мелким зерном. И чтобы, хоть зерно и разрушается, но чтобы оно, предыдущее, не портило нам покрытие, и результат, который мы хотим получить следующей пастой, его надо полностью стирать, обдувать машину, удалять вот эту вот пыльцу оставшуюся. В общем, полировка такой... Глубокий процесс, то, как мы привыкли полировать, что там 2-3 часа, это не полировка, все-таки глубокая полировка глобальная отличается от этого дела. Весь пластик должен заклеиться, чтобы его потом не отмывать. Вот смотрите, я у себя пластик заклеивал нормально, и я его не мыл. Здесь местные люди, они ну, ленятся, им просто в лом. и они не оттирают, и получается, что пластик вот, вот как есть. Такой вот печальненький. И это, если высохнет, это уже потом не отделить. Так, на этом все, в принципе. Если есть какие-то вопросы, задавайте их в комментарии. В каком-нибудь из видео я покажу полностью, чем тут работаем. Просто, чтобы каждый мог себе записать. Ну, так, на всякий случай. Да даже больше для себя, чтобы потом можно было найти и вспомнить, чем мы тут работали. Всем спасибо, пока.